Песня песни на просторе, не грусти, не плачь жена. Штурмовать далекое море посылает нас страна Штурмовать далекое море посылает нас страна Курс на берег невидимый, боется сердце корабля Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного года. Ветер ураганы, ты не страшен океан Молодые капитаны поведут наш караван Молодые капитаны поведут наш караван Лейся песня на просторе, здравствуй, милая жена Штурмовать далёко море посылала нас страна. Штурмовать далёко море посылала нас страна.